нашли у чиновников какие-то чайники там, скороварки, я не знаю. В общем, все, что ветеранам должны были дарить, у них это все рассовано по домам. Вот это вот говно, представляете? То есть на всю жизнь они чайниками запаслись. Путин ворует миллиарды, там на Ралдугина отписывают. Эти воруют чайники. Все, кто что может, то и воруют. А вот... На Камчатке вообще произошел интересный случай, город Величинск, я всегда почему-то его, ну без обиды те, кто из Величинска, но ну, как-то для меня это так далеко, что я всегда этот Велючинск называю Волчихуйск. Вот в этом городе Велючинске произошел страшный такой случай, оказывается туда на военный объект набрали работать людей которых завезли. Вот один рассказывает, что его привезли на лодке, чтобы не проходить к КПП. Город закрытый, там подводники всякие. да, вот. И теперь он оттуда не может уехать, потому что его на КПП арестуют. А работу он сделал, а денег ему не платят. И таких там 70 человек, рабов, которых заставляют работать бесплатно. Представляете, то есть их туда везли нелегально, а выехать они не могут за это ответственность, их там сластают. Отличный вообще вот вариант. Они сейчас обращаются в различные инстанции. Из этого города Велючинска пытаются уехать, хотя бы уехать, оттуда же не просто так уехать, если им денег не дали, значит там билеты нужны какие, как ты уедешь на лодке ты или там на бревне не уплывешь. Вот. Безногий инвалид в Башкирии, остался без средств к существованию, живет в доме в деревянном без газа, без воды, без электричества и ночью разводит костер у своей кровати, чтобы не замерзнуть.